Ну, хуй, мои другие друзья, и знаете ли, я до сих пор смеюсь того того, что наш Мишенька до сих пор не признается в плагиатии, хотя это, блин, видно. Ах да, я забыл, некоторые слепошары не видят данной темы, то, что Опен Рикс плагиатил видос... Давайте же я вам немножко объясню. Короче, он как минимум, вот это, если что, это не пример а, Вичлала Плея и Рикса. Это пример вообще другого человека и Рикса. И в общем, в чем за вами прикол там? Он просто... Ну, и, кадры, да, они иногда отличаются, но по сути они совпадают под одну и ту же музыку. Одна и та же вселенная, это уже и является идеей. То есть... Снять данную, по данную музыку По данной вселенной Есть такая же идея, там та же Хера Тоже Люди, это на и же идея И то, что он не сообщил, что идея Такая же была у другого канала, это уже является Кражей идеей, типа все Let's go дальше, кстати, к видосу Ну, кстати, знаете, еще насчет Йорша я извиняюсь, что я использую Вашу музыку, там еще тарканов будет, но Не важно, просто я люблю панк-рок и в целом Почему я не могу снимать, ну, короче, let's go А знаете, в чем самый прикол? Мне, короче, еще после моего первого видоса по Мишеньке мне написала его, короче, фанатка. Я понимаю. Если фанат, то, честно, прости, на самом деле, все. Равно... Ну ладно. Короче, мне написал фанат, фанатка, неважно. опендрис. типа, я бы канул на него, хотя я бы канул, в принципе, на аудиторию, Дарекса. Но ладно, всем побоку. Ладно, давайте всем побоку. Короче, угрожали мне то, что моему каналу жопа. Хотя я не думаю, что они понимают, что если они все-таки заблокируют мой аккаунт, то это автоматически важно, потому что... ...решается не тем, у кого больше подписчиков. Если типа у тебя больше подписчиков, не значит, что ты всегда прав. Это значит, что у тебя просто больше подписчиков. И ты, да, ты можешь уговорить всех, типа своих подписчиков, чтобы они тебе... ...они накинули страйков на, на какой-нибудь канал, и все, и он... и он в бане. Но это никак не решит то, что ты не прав. И если так и произойдет, то это автоматически проигрыш, потому что вы нормально не смогли нам объяснить, почему якобы это не проигрыш. Хотя, вот единственный проф, который я там заметил, то, что якобы под одну музыку, под одни и те же фрагменты, под по одну и ту же тему, это не кражи темы, я просто угораю. То есть, типа, как может быть под одну и ту же музыку, по одной и ту же вселенной, просто схожие кадры, может быть, не кражи идеи, это в целом уже одна и та же идея. И когда тебе сказали, то, что ты краду, крадешь идеи, то, что ты. То есть он даже не, не подумал посмотреть. А есть ли такая же идея у других ютуберов? Вот да, батшоу. Все, я вообще офигела. У меня у меня просто. Ну, что, это держалось. Короче. Давайте к следующей фигне, которая вообще меня тоже вынесла. А следующая тема, о которой я хочу поговорить, это о стриме УПенрикса. почему это подло и почему? Вообще, я осуждаю разбирать какие-то видосы на стриме. Да потому что стрим это это не реакция. Ну, то есть, он не будет там делать реакцию. Хотя я вообще не знаю, что он там будет делать. В общем, не будет как нормальный натурал. Нормально делать видео. То есть, типа, выложить его на свой канал. Нет, он будет делать стримы, на которые мы вряд ли попадем. Хотя, я не знаю, возможно, попадем. Нет, скорее всего, попадем. Нету, реально, просто Это очень полно В том, то что не все смогут попасть И да, конечно Стрим выложится, мы сможем потом Посмотреть, но мы не сможем ему прям В чате написать и опровергнуть его доказательства И нам придется делать Уйма просто Дофига роликов, где Мы говорим, где он не прав Просто, потому что он может стрим Сделать на несколько часов А нам придется все это потом видос сделать то есть, да, мы можем забабахать стрим, но Я говорю, так делают только Дебилы какие-то, которые Делают разбор на себя Именно на стриме, но и те, кто На Твиче, то есть, допустим, тот же самый Мазелов, там, который делал Разбор на себя, или я не помню, он что то делал В общем, нет, это нормально, ладно То есть, это на Твиче еще одобряться Потому что твич это в целом Стриминская контора, а YouTube это не стримы Нет, да, там есть стримы, но не завязано все на стримах, завязано больше на видосах обычных. Почему ты не можешь выпустить видос? Почему? Это же ну, немножко нелогично. Я вообще не понимаю, Миш, ты вообще там пьяный или что ты. Ты в гиберклубе вообще там снимаешь свои видосы или что? Типа я представляю, как происходит его стрим. Он типа реально как будто в гиберклубе каком-то снимает. Жесть. Если у тебя такой дома-то человек... Я тебе соболезную потому что, ну, Нет, конечно, да Насчет вкусовщины, это да, это вкус, но Все равно у тебя реально там выглядит Как и то есть не, не в плане хорошо там красиво выглядит А именно в плане то, что по Потолок, так, сзади Люди какие-то ходят, я вообще не понимаю Это реально гиперклуб или что То есть прям ну, вообще жизнь Короче Я вообще не понимаю, что сказать То есть на самом деле, реально, вот, аудитория Опен уже обнаглела. Я, я, я пока закончу видос, не знаю, что будет дальше. Короче, с вами Милкашенский, всем пока. Если ставьте лайки, давайте горитесь там. В общем, поджигайте свои пуканы, а я пошел спать.